Да, на первенстве Европы отборолись. Мастер спорта международного класса выполнили. Дальше другие цели. На выход финал был Кузина 2-1. Отборолись. Самая напряженная схватка. Физически хорошим очень. Нигде не встречались. Первый раз поборолись. С позже помощью выиграл. В финале немец тоже хорошим, был, тоже физически хороший. Но с ним не так уж трудно было бороться. Грузин был потяжелее. Волнение всегда есть на каждом соревновании, но надо преодолевать и mm -hmm. делать свое дело, выходить и бороться. Ну На всей сферке настраиваемся. Каждый принципиальный, таких так нету, чтобы расслабиться все-таки континентальное правительство Европы. Да, приехал, билет взял вместе, полетели, поборолись, выиграли и прилетели. Второй отец. В ботов тоже мой второй отец. Да, я сказал эту цитату, но через четыре года даст Всевышний поедем на Олимпиаду. Шаг назад. Он один, это Хаджумрад Гацалов, олимпийский чемпион. Вот он мой кумир. Встречались, но он не знает об этом. Просто сфотографировался с ним. Условия все на высшем уровне. Спасибо всем. Здесь как родной дом, все братья, учимся, тренируемся, жим, держим все, что для тренировок, все условия, все есть. Спасибо всем огромное, и коллектив отличный.